Да Дастас прилукая за дьяму флеку, набойка, пинжели, деферите, сын, ты. Буна дьявам, трасс. Вот отцвул Педрук, а не пердут эти карри стрэнджи. Я каша. Чего? Сейчас вот эта сакурация, вот эта мудрия за пюрмы, чтобы он дермантин, что спели, у нас сейчас, ну, сейчас тоже здесь клеит, да, Коли татья просто, у Ами не кумпорек, нал бай, нал деферитисин моменте. Не после ваш тот практик тот задук. Я у спун додати дреб, спать иди фако от косты, а старе съем савнари съем с де фако. Так а ну сюда ништяк башь прям с сору панал тупарщи иди ну ладно. Может коли татья Проблема гнув. В парке и бинь, что я как-то дадут, я как-то не знаю, может дарить, да. Дадут пищевар на инку тро. Устараюсь ли спунт, ладут аккурате, швускате. Я как-то от этой гата, практически. Шинувин со ей. Вот, практик, латвец ли требует урджент? Да, урджент. Ну, ну, с, э, ну, венсли Ты как, ты пипичер, соком, сон, Да, да, hmm? да, вот, смолкался, что-то Нам периодику, ну, и не одиног, ру. Клиенцы, я в которой виню. Или в вару, или в зиму, единог, единог, единог, единог, единог, единог, единог, единог, единог, единог, единог, единог, единог, единог, единог, единог, единог, единог, Греешь, фигурка синтрицис, ци, свои клиенту первый момент синтембрь тот, а с ктёда ты мои. он уврежал, он ашал, он и нервовал, он трясшим, а мобил, ну и рефуз, трёл с фачком вори. Есть ашал проверь первый Клиент всегда прав, пункт первый. Пункт второй. Если клиент не прав, читай пункт первый. Хорошо, что есть. Так что, на инкутро. Да, крела, таша, этикаты, парты, серии. Омупарты, тацарупи, мои а мой мои, диктатор А мы одугин. Кино один. Ну позже, вспомню. День третий июня да. Вот из репарации жонтика есть. Что стоит при примарить, а там трилдискимбак и пымчный, мой модерни. Это за Or, баршканов как по am fost un mini combinat, și erau de la opți și până așa de geni, oamenii care vinoști să învățau. Știți, un prijur, meu vreo 4. Să ca trebuie să iei вот lămurești, Индуцируемду по материале, по пласте, Ну моя, ну моя баджику резко. Денов уш, у минус нового шас. Саечи. Демандиски сел сингурен, вот да, ария дям... Да, ша практик, ну, почти сход терминат, у меня советик. У Зина, ну, украдла счет маш. Катюляк, катюляк, мам, в 20 практик. Ну, я шаде да. Требусы сай вляк, ловкость рук никого не ше, Да, а то еще рапорт не был. Центронизатор. Ира была у... каса десервирии, ла... в района районе, каса десервирии, практически. В, каре район, в де сервири, центр, ла... Ла... Ла... Да, ша... Дак... в очакании, в. Да, так. Как маму? Если... Ай, улякай, измене, поффай. Если не пышай, ну, и греу. Да, ктёда ты фарти игрел? Ну с принёшьте, кум в я говорю. Так, а ну с принёшьте, ну сэм два як <свистак> то я. Ктёда ты требдила сад, где пока диал чивай, сперма с принёшь. Есть ещё чивай. Да, я так фактически, да. Если не спранешь, диспозиции, и ты маргас, и... и Они им плашают, Макалмез, у ктёна ты видел сын, бато думи, как гоню нимишь. Ну макурка не имел укрыть, для неё штит. Ктёна ты, ти моим пунч. Ой, ой, ой. А что тот осколок?